Здравствуйте! На улице месяц Март. Погода сегодня около четырех тепла. Сегодня потаскал теплицу снег. Давайте мы глянем и решим этот вопрос. Нужно ли таскать снег в теплицу или нет? Это я уже второй раз натаскал снега сюда. Первый. Раз натаскал таскал снега он весь растаял, я второй раз. И многие задаются таким вопросом, нужно ли таскать снег в теплицу или нет. Однозначного ответа вы нигде не найдете. Но по моему мнению если есть силы, то можно таскать снег хуже, точно не будет. А если сил нету, то зачем последние силы выкладывать на затаскивание снега в теплицу? Конечно нельзя допускать, чтобы почва теплицы была пересохшая. Ее можно увлажнить водой, если силы нету. И под зиму в теплице хорошо пролил почву водой. Сейчас видим, какая толщина снега. И он растает, и это будет дополнительное увлажнение почвы в теплице. Давайте глянем, какая температура в теплице. Теплица чуть теплее, чем на улице. Вокруг снег, градусник находится среди снега, и температура на нем около 7 тепла. Снеговая вода или дождевая, она, конечно, мягкая получается, чем вода, идущая с водопровода. Поэтому для почвы и для растений, и для развития полезной бактерии почвы, эта вода является лучше, чем трубопроводная. Но если силы нет, то, конечно, и таскать никто не будет. Если есть желание, время и достаточно силы, чтобы потаскать снег в теплицу, то хуже точно не будет. Тут каждый решает сам. С вами был канал Делаем Сами 36. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.